Вокруг вас 5 бизнес-мест того же номинала. При активации бизнес-места от лично приглашенного партнера вы получаете 50% от его номинала, то есть 100 долларов, и 50% от структуры, то есть 10% 20 долларов с 5 уровней в глубину. Это уже пассивный доход от глубины. При активации 5 бизнес-места закрывается звезда и происходит автоматический реинвест звезды этого же номинала.